Только посмотрите, какой у нас большой стилоба, да, детские площадки. 49 квадратных метров квартира. А с нашего окошка все-таки море видно немножко. Паркинг нереально огромных размеров. Сразу же поднимаетесь с парковки прямо в торговый центр. Погуляли по всему торговому центру. И поднялись потом к себе домой. У вас там бомба, граната. Нет, нету ни бомбу, не граната. А у меня хорошее настроение и улыбка. И камера в руке. Можно к вам? Зачем? Да так, начинается. Посмотреть. Так, продавец квартир. Кто? Снимаешь, значит. А кто? Я не продавец ну, квартир. Итак, друзья, я вас всех приветствую. Всех рад видеть. Все, кто в нашем канале смотрит этот обзор. Это будет большой обзор крутого комплекса, который находится в в самом центре района города Сочи, центрального района. Комплекс называется Альпийский квартал. Это тот комплекс, где есть максимально продумано все для жизни, для отдыха. И еще есть даже инвестиционные варианты. Хочу показать вам в этом комплексе две квартиры. Покажу вкратце всю-всю максимальную инфраструктуру, которая готовится вот-вот к сдаче. Не буду долго таить, поехали, посмотрим, поднимемся на 14 этаж Есть две квартиры, посмотрим придомовую территорию Немножко завершим, подзавершим, сделаем выводы И я уверен, вам этот обзор понравится Не смотрите, что сегодня пасмурно, зато самое главное настроение вот такое Хочу показать вам те варианты, таких вариантов нет абсолютно ни у кого Комплекс, вот, поехали глянем и уверен, 100% вам понравятся эти две квартиры. Друзья, вы только посмотрите, какой у нас большой стилоба. Да, детские площадки. Мы видим э, баскетбольную площадку, мы де видим детские площадки. Вот они у нас, зоны э, такие, знаете, как зоны каворкинга, наверное, я их назову. Лавочки-беседки, где можете сами уединиться, вдвоем посидеть и просто поговорить на любую вашу самую сокровенную тему детские площадки, то есть это такой огромный большой стилобат, можно на этот стилобат выйти абсолютно с любого корпуса, до да? э, с каждого корпуса идут свои балконы, я не знаю, камера передает, раз балкон, э, вон он два балкон, три балкон, четыре балкон, то есть выход на этот стилобат именно с любого корпуса и вы попадаете, попадаете на свою, так скажем, придомовую площадку. Вся инфраструктура у нас под этой площадкой. Это мы посмотрим чуть позже. А давайте рассмотрим сначала две интересных квартиры. Ну, по крайней мере, с общего балкона у нас видно здесь море. Море, море, морюшка. Так, у нас здесь лифтовая зона. Хочу напомнить, раз лифт, два лифта, грузовой, пассажирский. Комплекс уже все, уже готов, уже на самой-самой сдаче. Что у нас здесь есть? Две квартиры. Подготовил, специально открыл двери застройщик установил 49 квадратных метров квартира зона санузла выделенная огородили поставили дверь пожалуйста вот он вам просторный санузел я так полагаю что это будет зона кухни кухню можно поставить боком раком полубоком как хотите эхо я не знаю надеюсь что хорошо все передается здесь как-то в общем не нужно фантазировать. Вам нужно отдать эту квартиру своему собственному дизайнеру. Я всегда топлю за то, чтобы квартиры делал дизайнер, распланировал. О, прикольненько, да? Это ж кто-то так нарисовал. Значит, эта квартира сделана с любовью. Ладно, световое, световая точка, да, это будет спальня. Я, наверное, отсюда попробую выйти, потому что эхо. Не знаю, как это на камере будет передаваться. И вот такой у нас выход. Выход на свой балкон. 49 квадратных метров. Окна притонированные. Пожалуйста, вышли. 14 этаж. Шикарный этаж. Вышли и кайфуете, балдеете на своем балкончике. Естественно, с балкона у нас вид во двор на придомовую территорию. Где даже если ваши дети вышли, вы будете наблюдать абсолютно всю придомовую инфраструктуру. Давайте рассмотрим еще одну очень интересную квартиру. А потом я вам назову цену. Световая точка 1, световая точка 2, световая точка 3. Три световых точки. Квартира реально крутая. Давайте рассмотрим еще одну квартиру. Это две соседских, так скажем, за стенкой. Здесь 46 квадратных метров. Напомню, квартира правильной планировки. Квартира квадратная. Точно так же огромнейший санузел. Вот примерно застройщик вам ее огородил. Поставьте сюда дверь. Шикарный, огромный сам узел. Два панорамных остекления. Световая точечка раз. И два. Отдельно своего, так скажем, балкона нет. Но ничего страшного, он нам особо и не нужен. Зато у нас есть вот такие окна с помпезным видом. Вид у нас, понятно, выходит на придомовую территорию. Давайте, знаете, я вам даже так скажу, что а с нашего окошка... Все-таки море видно немножко. Вон у нас море, да. Погода у нас сегодня ноябрь. Погода очень сильно пасмурная. Но это нам не мешает ни капельки сделать вам видео обзор и показать эти две самых крутых, красивых квартиры. Комплекс уже все готов. Проходят ипотеки. Наличный расчет. Безналичный расчет. Как только хотите. Все. Все. Полностью мопы готовы все. Давайте вернемся все-таки к цене. 46 квадратных метров. Цена этой квартиры 260 тысяч рублей за квадратный метр. Запомнили? Потом не говорите, что вы не слышали. Цена следующей квартиры, которая ровно за стенкой 49 квадратных метров, цена 260 тысяч рублей за квадратный метр. Если вы хотите приобрести эти квартиры, 260 умножаете на 46 или 49, вот вам получается полная циферка. Поэтому хотите наблюдать за этим видом, вам однозначно только в альпийский квартал. Самое главное... У нас район, локация, это за вокзальный район, где максимально есть вся-вся инфраструктура. Давайте спустимся сейчас, погуляем по вот этому всему стилобату, посмотрим, что это за придомовая территория. Ну и дальше будет все самое интересное. Итак, друзья, мы на втором этаже. Вот, например, мы выходим с дома и попадаем, за который я говорил, наш мостик. Вход в магазин Перекресток, но давайте мы зайдем попозже. Вон мостик. То есть мы попадаем на нашу площадку, ага, фиг вам, а на площадку мы не попадем. Блин, так хотел пройти, показать вам. Ну, давайте рассмотрим, посмотрите. Просто комплекс, он у нас уже практически на все, на полной-полной сдаче, полнейшая сдача. Вся вот эта открытая часть этого стеллобата будет вашей, так скажем, ваше пользование. Захотели? Вот, давайте камеру вот так поставлю. Видно, да? Вот здесь можно выйти и спокойно посидеть у единицы так скажем интересные такие открытые ну мини беседки очень грамотно интересно застройщик придумал все так расставил расстановочка мне очень нравится детские площадки здесь будут дети бегать вот это вот по кругу идет да вот такая вот как бы дорожка она ну из камня сделана давайте сейчас камеру вот так подниму видно будет вот она вот так пошла полукругом можно всегда ездить на роликах на велике или даже просто выходите каждое утро по утрам бегать ладно Давайте рассмотрим, что у нас есть дальше на самой территории. Так, друзья, посмотрите, позади меня видно, да, вот красное здание. Это район Ореды, это больница, четверка наша, муниципальная городская больница, поликлиника. Здесь максимально все, ну, большая-большая больница. Что у нас в этой локации? Максимально полностью все. Закрытая территория, охраняемая, везде стоит охрана, шлагбаумы стоят. Как говорится, чужая машина не заедет, не проедет, не зайдет. Здесь справа строится небольшое здание тоже. Это будет такая спортивная фитнес-центр. Максимально все для жизни, все для отдыха. Что у нас на этой территории? Есть магазин Перекрестка, который уже действующий, уже заехал. Уже можно зайти покупать продукты. Я сам лично купил только что там бутылочку воды. Давайте посмотрим, что там будет интересного. Итак, друзья, паркинг. А давайте мы зайдем, посмотрим, что за паркинг. Есть небольшая, так скажем, проход. Хотел сказать щель, но не буду, есть проход. Давайте заглянем, что это за паркинг, насколько сколько мест. Он огромный, всегда максимально есть где поставить машину. И выйти сразу же на этаж выше, прям в торговый центр. Торговый центр Альпика Мол. Вот здесь скоро будут находиться ваши автомобили. Он Огромадный просто паркинг, нереально огромных размеров. Сразу же поднимаетесь с парковки прямо в торговый центр Альпика -мол. Ну, пойдемте зайдем пешком и рассмотрим, что у нас есть, что там потихонечку из коммерции начинает открываться. И что будет на этой территории? Вот это тот центр, это тот сегмент, где можно приобрести себе квартиру для жизни, для отдыха. И на всей этой территории есть максимально вся инфраструктура. И есть парковочные места, и огромный комплекс, и локация, и чего здесь только нет. Давайте дальше рассмотрим. Друзья, магазин Перекресток, действующий магазин, входная группа, центральная. Сейчас доводят здесь вот этот весь самый красивый марафет, убирают пленку, все будет красиво. Сейчас мы зайдем в этот а, Альпика Мол, посмотрим, что здесь будет. Там заедут собственники, собственники, все это будет полностью, вся галерея будет в собственниках. Так, что, это пошел лестничный марш у нас на парковку, парковочная зона. Здесь мы выходим у нас, ну так скажем, давайте я погуляю, здесь куда-то залезу, зайду, не знаю сам даже, где я хожу, где гуляю. Здесь будут бутики, бутики, бутики, бутики, просто... Самый первый, наверное, кто сюда заехал Это перекресток И он уже открылся, он уже начинает продавать свою продукцию ну, Перекресток, есть перекресток Очень надеюсь, что он должен работать здесь Круглосуточно Так как есть других комплексах, где круглосуточно Так скажем, наши окна Выше нас телобат, детские площадки Максимально здесь будет Вся-вся-вся инфраструктура коммерческого плана Начиная от Пилки, ногти, ноготочки, массажи, шмутки, тряпки, бижутерия, телефоны. Все, что только хотите, при, знаете, приобрести себе, выйти из дома. Вам не нужно идти куда-то в торговый центр, когда вот захотели, поставили машину на паркинг, подняли здесь, погуляли по всему торговому центру и поднялись потом к себе домой. Очень удобно, очень выгодно, очень надежно. Максимально ставлю все плюсы и все лайки вот этому комплексу. Самое главное это локация, центр. Как я вам и обещал, нашу квартиру я показывал вот, находится вот в этом восьмом корпусе на четырнадцатом этаже. Давайте зайдем, посмотрим в этот перекресток действующий. Так, друзья, посмотрите, бабушки уже пошли за продуктами. Они ищут, где же вход в этот перекресток. Люди выходят с пакетами, уже кто-то что-то приобретает процентов пошли в магазин правильно вон он сейчас пока месяц данный момент вход в этот перекресток поэтому еще раз вам напомню все вот эти витрины за стеклом это скоро будет коммерция максимально крутой комплекс я этому комплексу ставлю 5 из 5 вот все продумано вплоть до мелочей шарики наши надуты входная группа Давайте зайдем, рассмотрим, посмотрим, что это. Перекресток вообще забрал себе половину вот этого стилобата, половину этой коммерции. Ну, понятно, комплекс большой, территория большая, ну, ему тоже нужно где-то расположиться. Вот такой вот у нас вход на наш торговый центр. Сейчас зайдем, посмотрим, кто что. Сам магазин мы не пойдем, понятно, что он у нас там делает. Ну, что-то рассмотрим. Уже охрана стоит, каждый на своем посту, на своем рабочем месте. Бабульки уже пошли продукцию покупать. Так, пакетики покажите. Нет ничего запрещенного, ни 100% запрещенного нет ничего. На кассе кассиры стоят. Все, действующий рабочий перекресток. Без голодной, без еды вы не останетесь. Хочу вам напомнить, сквозной выход. Вы можете зайти с одной стороны, с другой стороны. С паркинга, с подземного, со стилобата, с любого корпуса. Максимально, знаете, как в паутине просто. Вот как паук наплыл свою паутину. И точно так же здесь. Вот они ваши мостики, за которые я вам показывал. Вон мостик. Поэтому можно пройти абсолютно а, с любой точки. Ну, в общем, как бы вкратце, я вам показал. Здесь все это готовится, готовится, готовится, максимально все готовится. Здесь тоже будет на первом этаже коммерция. Хотите, покажу, как выглядит у нас входная группа нашего корпуса. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам? А, а кто бы? Приятного аппетита. Спасибо. А вы кто? А хотел посмотреть вашу входную группу. Пустите посмотреть. А Откуда вы? Просто вот с инспекцией посмотреть, насколько ну, чисто у вас. Вы представьте. Меня Иван зовут. Иван зовут. У вас там бомба, граната. Нет, нету, нету ни бомбу, не гранату. А, у... Знаю, а у меня хорошее настроение и улыбка. И камера в руке. Я вам тоже улыбаюсь. А я вот визуально едет. вот здесь хотел посмотреть, просто какие у вас высокие потолки и какой у вас красивый диван. И Нет, что ну, на что входе у нас стоит сколько, охрана. Скажите, это же не любопытство, просто частное. Не-не-не, просто вот, как говорится, это. Только через администрацию. Вестник и почтовый советник. Сходите в администрацию, разрешат, придемте. Представляете, какие консьержи, никого не пускают. Ну ладно, хорошо. А, давайте, я вам покажу. А давайте попробуем с другой стороны зайти. Видите, даже не пустила. Ну, она увидела, что она на камеру, видимо, и давай вот. О, вон, идет уборка. Сейчас мы попробуем туда пройти и посмотреть. Хочу сказать... Каждая входная группа по-своему индивидуальная. Стоят диванчики везде разного цвета, везде консьерж, все действующие. Ну, все зависит, конечно. Одна бабулечка веселая довольная, а другая будет у нас злая. Так, все закрывает уже дверь. Так, пошла. Сейчас попробуем пройти. Я очень надеюсь, что мы пройдем. А, дверь захлопнулась. Здрасте! Можно к вам? Зачем? Так, начинается посмотреть. Проверка, насколько у вас пыльно или грязная. Нет. Грязно. нет. Ну хотя бы вот зайти. А у вас здесь диванчик зелененький, а там фиолетовый. А в чем разница? Мысли. Ну вот у вас здесь зеленый, а в том подъезде фиолетовый. Так, продавец квартир. Кто? Снимаешь, значит. А кто? Я не продавец ну, квартир, я, я за а -а -а. чистотой, это знаете Ты мне это... Покажи Чистая уборка. Вот мой пропуск. Нет, нет. Ну как вам нравится вообще в этом комплексе? Честно скажите. Да и нет, знаю. как обычно. Ну комплекс хороший, высота потолков, везде консьержи. тепло. Проблема есть с водой, с газом, с электричеством, с коммуникациями? Нет. Э Газа нет, правильно. Нету, вот. Нету. А я вас специально проверил. Очень дорого. Электричество я знаю, очень дорого? Что, очень дорого. Да? Но вообще тепло не дует, не продувает, не промывает. Не знаю я. Кто где живет? это Все, живет. я понял. Полный ремонт иду, да? Полный. Ну красиво, мне очень нравится. Комплекс шикарный. Все, хорошего вам дня. Я вам даже дверь подержал. Тут слышимость какая. Вот тут вот утром разговариваешь, все слышит. Это перегородки, все слышат. Это хорошо как, разговариваешь? Ну, а если... моются, а представляете, моются. А если они перед сном что-нибудь делают? Не знаю я. Ой, лучше и не знать. Все, да, я да. дверь отпускаю. Лучше. Отпускай. Все, хорошего дня, спасибо. Ну, как бы вот так. Итак, друзья, если вам понравился полностью весь этот обзор, ставьте вот такие лайки, я буду вам признательно благодарен. Что у нас? У нас практически сданный комплекс. Максимально есть вся-вся инфраструктура. Торговый центр, площадки, инфраструктуры, детские площадки, зоны там воркаута, зоны отдыха. Ну, что еще для жизни нужно? Самый-самый центр – это завокзальный район, где до до вокзала идти буквально 5-10 минут пешком через Виадук. И вы попадаете в ЖД вокзал или улица Новогинская. Это самая главная артерия города Сочи. Постарался вам показать этот комплекс максимально со всех сторон. На улице у нас ноябрь месяц. Сегодня очень пасмурно, очень дождливо. Но это не мешает мне приехать, сделать вам видеообзор. Есть у нас две... Нереально крутых квартиры, Самые дешевые по цене, еще раз напомню, по 260 тысяч рублей за квадратный метр. 14 этаж видовые. Одна 46 квадратов, другая 49 квадратов. Квартиры реально крутые. Комплекс для жизни, да, 100% для жизни. Буквально застройщик уже все доводит до ума, до мелочей. Домазывает губки, грубо говоря. Одевает платьишко на весь этот комплекс и все. И он будет нарядный, красивый. Поэтому беру еще, знаете, максимально, ну, до Нового года будет все, полная сдача, плюс-минус марафет. Давайте возьмем даже с запасом начало сезона, начало лета, все максимально будет сдано. Заходите, делайте ремонт и сдавайте или проживайте сами. Это тот комплекс, который будет сдаваться. Это тот комплекс, где не стыдно проживать любому Человеку сказать, что вы проживаете на побережье Черного моря, в центральном районе Сочи, в комплексе Альпийский квартал, на высоком этаже, видовом, вот. Поэтому подписывайтесь на нас, ставьте колокольчики, уведомления, не пропускайте, будьте в курсе всех событий. Я стараюсь для вас найти что-то самое лучшее, что-то самое актуальное, что-то самое привлекательное как для себя, поэтому буду благодарен вам и всем, кто нас смотрит, всем пока.